Домашнее задание, наболевшую урока. Нет. Домашнее задание, наболевшая тема для родителей. Как научить детей делать уроки. Когда они это делать, не хотят. Ну точнее, как не хотят. А, им зачем? Никакая потребность. Они же фактически закрывают потребность учителей, потребность детей этих родителей, а потребность детей-то не учитывается, им бы гулять, дорадоваться, ну, и, конечно же, не, не следует а, идти на поводу у ребенка и позволять ему заниматься а, чем он только хочет, да? учиться в любом случае нужно, как это сделать, когда он не хочет, а, ну и почему он не хочет, одно дело, когда у него вообще нет интереса, а другое дело, когда он не знает, как это делать. К сожалению, большинство учителей а, рассказывают предмет, но не учат. Понимаете разницу? Они освещают а, те знания, которые у них в голове. Публикуют, так сказать. А как ребенку? Ребенку увлечь? Ну, и знают, но не все применяют. Некогда народу в классе много. Еще множество причин. Неинтересно самому учителю. Но ваша задача, как родителя, научить ребенка учиться. Возможно, я бы и сделал домашнее задание, да я не знаю как. Как тогда понять, как самому научиться это делать, ребенку? То есть он двойки, двойки, двойки, вы его наказываете, учительница говорит, что он ничего не делает, а он не умеет. Ну вот надо учиться. А что значит научиться? Что значит сделать-то? Чего он не умеет? Вот этот вот вопрос, который вы должны научиться задавать ребенку, чтобы ребенок сам это тоже понял. А чего он не умеет? И начинать нужно с родительского собрания. Придите на родительское собрание и спросите у педагога, а чего ваш ребенок не понимает? Что, какую тему ему надо подтянуть? Что в этой теме его не, он не понимает, ребенок? Ну, хотя иногда и педагог не понимает. Педагог, будь недоволен, да, что вы начинаете проверять его компетенции. Но очень важно, что педагог сказал, что он не понимает такую-то тему, он не знает вот этого. А что именно не знает? Включите Макво, а, а господи, який гугл, а? Яндекс. Поищите этот вопрос, посмотрите, что другие педагоги про это говорят. Посмотрите, что ваш ребенок делает в данный момент. Возьмите для себя понятную тему. И на ней, потому что вам было, будет легче самому, самому к родителю разобраться. Когда вы научите ребенка а, понимать, чего он не знает, задавать этот вопрос другим, в том числе и интернету, собирать из этого информацию, фактически вот тогда вы будете уверены, что ребенок может обучаться в каком-то смысле самостоятельно. А у нас период, когда у нас очень много домашнего обучения или каких-нибудь еще а, затей по домашнему обучению, ну, что мы учимся дома. Это вообще очень важно. Научить ребенка учиться самому. Конечно, ребенок, а, если умеет учиться, тогда дальше нужно внедрять ответственность. Что будет, если он не делать? Ну, это мы уже говорили в предыдущих видео, поэтому можете посмотреть а, по ссылке, как назначать ребенку ответственность. Итак, у нас есть два решения, ну, два, уже две точки. Вы научили ребенка учиться, то есть находить необходимую информацию, понимать, чего он не знает, и компенсировать это незнание. А, замотивировали. И дальше самый сложный шаг – отстать от ребенка. Вот прямо отойти от него. Тревожным мамам очень это сложно сделать. Ну и вообще, когда вы его оставляете наедине с обучением, он, конечно, скатывается на двойки, вам начинает говорить, ай-яй-яй, ай, ну, ай", в смысле, на классных, классных руководитель, что вот у вас все плохо. Ваша главная задача подходить к ребенку и говорить, дружище, что получилось, как ты это скомпенсируешь? И обрати... ну, если он не понимает, откликаться, если понимает, говорит, все-все, сам, сам, сам. Очень важно привить ребенку самостоятельность. И этот период занимает 3, а то и 4 месяца. И вот когда он поймет, что вы не лезете, не управляете им, как ему учиться, вот тогда он примет эту ответственность на себя, уже не просто вот эту номинальную ответственность, а внутреннюю ответственность, и начнет заниматься домашним заданием. Если вы будете продолжать контролировать его, как, все ли он собрал в портфеле, все ли он написал, то функция контроля остается за вами. И это ужасно для ребенка, потому что фактически потом кто-то его другого будет контролировать. Если вам сложно обратитесь к специалисту, который поможет вам справиться с вашей тревожностью, говорят товарищи родители, Но ну, отпустите ребенка. Может, кстати, да, если он маленький, ну в наших классах имеется в виду. Не на предмете обучать его самостоятельности, а на том, а что он взял, а как он контролирует, что он взял, как он проверяет то или иное. То есть есть у него какой-то там нутрированный чек-лист, по которому может, может себя проверить, готов ли он к школе или нет. Поэтому что, пытайтесь донести до ребенка, зачем ему учиться. Кстати, ответьте себе на вопрос, зачем. Очень часто люди, которые зарабатывают большие деньги, не имеют образования, а люди, которые получают красный диплом, ну, работают, ну, иногда даже утрированно ну, дворниками. То есть, фактически, образование не показатель. Тогда зачем ходить в школу? А ходить надо и нужно, потому что... Важно, что две задачи – научиться учиться, понимать, что я не знаю, как я это могу скомпенсировать, ответственности и самостоятельности. Ну и, и конечно же, никто не, отв... не отменял правила социума, которые он также осваивает в школе. Вот зачем нужно ходить в школу. Если сможете это донести до ребенка, будет прекрасно. Ну и что? Договаривайтесь, учите уроки, получайте удовольствие от своих, от своих детей, общайтесь с радостью и любовью. До новых встреч!